Здорово бандиты, с вами Панда. Хотел бы коротко сегодня рассказать одну вещь, которую на мой взгляд многие из вас упускают и делают большую ошибку. Дело в том, что многие из вас готовы свое время тратить на ерунду, работая на каких-то дурацких сервисах, там какие-то клики, какое-то чтение почты, какая-то фигня вы так больших денег никогда не заработаете в интернете море разводов для лохов всяких там инвестиций типа веселой фермы дебильных да мы об этом коротко уже обсуждали не будем фокусироваться на самом деле есть не так много способов зарабатывать деньги вообще и в реальной жизни и в интернете и давайте посмотрим на все эти способы вместе итак хорошие деньги зарабатываются всегда где если у вас есть высокая квалификация то есть вы что-то умеете делать супер хорошо напишем это High skill. <смех> вот так. То есть высокий уровень. Вы э, очень офигенный сантехник. Шикарный сантехник. У нас сейчас делает мужик э, ремонт в одной из квартир. Очень хороший э, чувак. Очень хорошо делает. Все знают, все рекомендуют. Стоит он дороже, чем в городе в среднем. Но тем не менее у него высокий уровень. Он может это продавать. А я хорошо объясняю и хорошо провожу консультации по YouTube. Я их продаю. Я без проблем могу жить только консультируя по YouTube. Закрыв все свои бизнесы, я буду зарабатывать. Вероятно, больше, чем половина зрителей этого видео, этого видео, ну, я имею в виду по отдельности взятое, да, только консультируя, потому что у меня высокий уровень консультирования по YouTube. То есть я ужасно, допустим, э, ну, достаточно плохо я программирую вообще, то есть ну, на низком уровне. Я плохо умею рисовать, вообще практически не могу рисовать. Я плохо там, не знаю, делаю что, что угодно, любую идею, ну, очень много деятельности в интернете я делаю плохо. Но у меня высокий скилл в своем, я могу себе позволить зарабатывать деньги, и, соответственно, с этих денег я могу нанять себе хорошего дизайнера, как у меня есть. Я все время путаюсь в документах, мне тяжело цифры считать, у меня есть человек, который занимается этим в офлайне, который закрывает кучу дел, которые мне делать тяжело. Мне в лом стоять в очереди на почте, за меня идет и стоит другой человек. Если у вас есть высокий уровень, вы можете делегировать свои слабые стороны, их будут закрывать другие люди. Главное, чтобы у вас был высокий уровень навыка в чем-то очень-очень высокий, очень хороший. Это почти любая сфера, почти в любой сфере высокий уровень, если вы лучший в городе, лучший в интернете, лучший там в какой-то сфере, вы будете хорошо зарабатывать. Это просто факт, примите это как данность, да. И второй, второй способ заработка, еще один, да, это, э -э я напишу таким большим словом, босс, да. То есть, если вы умеете хорошо организовывать других людей, это тоже очень важный навык. И вы скажете, вот, типа, чтобы организовывать других людей, надо быть самому, типа, суп, супер крутым чуваком, панда тебе легко рассуждать, у тебя есть сотрудники, которых ты организовываешь. Это так. Но, а, участь на первом курсе института я занимался постингом на форумах. Это когда у вас покупают сообщения на форумах, а вы, допустим, пишете 300 сообщений. То есть, вы имитируете активность реальных пользователей, просто пишите сообщения на форумах, да? Я это делал за какие-то копейки, я сейчас не могу вспомнить тех денег, но я зарабатывал там долларов, по-моему, 40 в месяц с этого всего сам. А потом я подумал, а какого черта я буду зарабатывать сам, если у меня есть куча знакомых школьников? Я взял себе несколько сотрудников, их было там, ну, в разное количество, разное число, но было 2-3 сотрудника у меня все время. Они писали сообщения по что-то там рублю или что-то такое, а я брал с заказчика полтора рубля. Но у меня тогда была, была тема с отзывами на одном из форумов. Это был форум, не буду говорить какой, короче, был SEO-форум один такой. Он сейчас уже почил, почил в Бозе. Вот Я брал заказы э, за полтора рубля. Сам работал по полтора рубля. Еще и делегировал двум людям, то есть выступал как организатор и зарабатывал деньги. Не огромные, но на этом можно было построить целую империю, и некоторые это делали. Некоторые делали целую кучу, и в итоге крутились. Вместе со своими работниками крутили бабки крутили бабки в том числе заказчиков и зарабатывали деньги вы скажете вот типа зарабатывать на посредничестве западло почему вот смотрите если вы обращаетесь ко мне например я выступаю как посредник в услугах моего э, первого помощника консультанта и в услугах моего дизайнера то есть я продаю там базовый пакет вы видели оформление канала плюс консультация да я беру свою комиссию но вы обращаетесь зная точно что вас не кинут что все надежно вы обращаетесь к конкретному человеку с кучей отзывов а я просто делегирую своим работникам. И я отвечаю за эту работу. И мои работники, если сделают плохо вам оформление, вас плохо проконсультируют, хотя такого у нас быть не может. Мои работники получат по голове, вы получите money back. Я найду других людей, которые сделают лучше. То есть выступая посредником в чьим то услугах, в чьих-то услугах в интернете можно хорошо зарабатывать. Если вы умеете хорошо организовывать других людей. По сути, на мой взгляд, вообще в жизни заработок строится только на двух вещах. Или высокий уровень или умение организовывать правильно. Вот, конечно, вы скажете, типа панда, есть же еще инвестиции, да, есть же еще там э, люди, которые там изначально с большими деньгами, то есть там золотая молодежь или еще кто-то кому повезло, есть. Но в целом, если мы говорим о заработке, на мой взгляд, все банально просто. Если вы хотите хорошо зарабатывать, повторюсь, у вас должен быть или супер высокий, супер высокий уровень каком-то навыке, да, то есть вы должны быть специалист по какому-то вопросу очень хороший. Или вы должны уметь организовывать процессы. На мой взгляд, это, ну, основные две таких, два краеугольных камня заработка. Хорошо, если у вас высокий скилл, и вы умеете еще организовывать процессы, как, например, это сейчас делает ваш покорный слуга. В таком случае получается все неплохо. Хотя организатор из меня не самый лучший, но, тем не менее, я умею работать с сотрудниками, как с партнерами, вот. Что вам делать сейчас, да, то есть не нужно, если у вас ничего нет, имеется в виду, да, не нужно сейчас лезть в какие-то там глупые вот эти вот схемы в интернете, какие-то клики, там лайки, дизлайки за какие-то 5 копеек ставить, нужно прокачивать свой скилл, находите обучающие курсы, подписывайтесь на мой канал, учитесь, например, верстать, или учитесь рисовать, или учите английский, английский по ссылке в описании, можно выучить классный сайт, сам пользуюсь, например, вот. И, собственно, прокачивайте свой скилл, чтобы он был высокий. И когда вы кидаете, даже, например, мне, офигенно сделанный сайт, и говорите, панда, мы можем тебе сделать такой за 5000 рублей. Я скажу, серьезно, за 5? Вы скажете, да, все, работа. То есть я просто к слову, да? Или там, я могу рисовать офигенные картинки. А то мы делали несколько раз вот э, на, это, на этом даже канале заработок в 20.0. 20 Небольшой канал, тем не менее. Искали дизайнеров, искали еще что-то. Люди делают ужасно, ужасное качество, ужасные работы. Прокачивайте свой скилл. Это же это вам в плюс. Умеешь хорошо что-то делать, приходишь, показываешь, вот, я написал статью, вот я сделал это. Если это офигенная статья, тебя возьмут на работу, почему нет? Вы думаете, работы мало в интернете? Дополно. Да У нас вот тоже мы сотрудников просто, некоторых, они реально там два дня работают, я понимаю, что ну, невозможно с человеком ничего делать. Поэтому, какая конкуренция, блин, место просто море. Прокачивайте свой навык. Вот. И, кстати, если вам нужны э, стартовые инвестиции, для развития вашего канала, вашего проекта по ссылке в описании есть тоже сервис, на котором можно бабла занять. Ну, вдруг кому-то это интересно. Все, рассказал, надеюсь, полез, полезен был для вас, ну, по крайней мере, стараюсь какие-то базовые вещи. На мой взгляд, не претендую на звание гуру, но тем не менее, претендую на звание человека, который, слава богу, в интернете может себе позволить многое. Спасибо за просмотр, удачи вам!